Слушай, а такая штука, как повышение пенсионного возраста, которое сейчас с каждого экрана, она делает времена для кого-то более трудными, или наоборот общество, ну вот, с точки зрения заботы о людях, которые отработали свое, наоборот становится более правильным. То есть, есть ли здесь какая-то связь с инвестированием, на самом деле связь прямая, но вот почему-то меня вопрос пенсионного обеспечения моего не волнует. В принципе, меня не волнует вопрос пенсионного обеспечения детей, внуков, управлников. Потому что, опять-таки, есть другие инструменты. То есть мне, в принципе, не. То есть я понимаю, что есть какие-то механизмы, да, которые.. Ну, то есть деньги это все равно энергия. То есть деньги ты получаешь всегда взамен чего-то. Ну, что такое деньги? Деньги – это мера стоимости. Если ты получаешь деньги, ты их всегда получаешь взамен чего-то. А в данном случае, за что ты получаешь пенсию? За то, чтобы стимулировать людей работать сегодня на государство, да? то есть некие такие гарантии. Но при этом деньги же можно получать не только работая по найму, да, можно продавать собственные знания, ну, то есть просто развей собственные знания и научись их продавать. Можно продавать собственное время, это работа по найму. Соответственно, просто тогда подумай, дружище, окей, мне сегодня за час платят столько, а что я могу сделать такого, какую дополнительную ответственность я могу взять на себя, которая меня это не сильно усугубит, утруднит, да? но при этом собственник, работодатель будет готов мне больше платить. То есть как сделать, чтобы час моего времени стоил больше. А ты можешь продавать свои собственные деньги инвестиции, да, то есть когда ты продаешь деньги собственные то и доход, проценты или купоны или, или дивиденды, которые ты получаешь, ты можешь продавать свои предпринимательские способности, организовав какого-либо рода бизнес. То есть денег получать на самом деле несложно, то есть если зашоренность, тогда да, тогда тебе сложновато от этого приходится, но опять, когда ты понимаешь или создаешь ценность внутри себя, вали, да, что ты являешься ценным, и с тобой хочется находиться рядом. То есть с тобой хочется находиться рядом, с тобой хочется питаться твоей энергией, питаться твоими знаниями. Ну, значит, блин, парень или девушка, ну вкладывай в себя, да. Будь интересным собеседником, будь полезным человеком, да. То есть, опять-таки, ты всегда будешь стоить дорого, если ты будешь полезен большому количеству людей. То есть на тебя будет спрос. Желающих с тобой пообедать будет много. И тогда ты можешь сначала обедать со всеми бесплатно, а потом сказать: Окей, ребят, не вопрос, давайте. А выставляю там, как Баффет говорит, да хотите ребят со мной поговорить, выставляю на аукцион, кто больше заплатит, с теми разговариваю. Поэтому, если ты следуешь этой концепции, да, то тебе вопрос пенсионного обеспечения перестает как бы беспокоить, ну, по-хорошему, да, потому что ты создаешь собственную ценность. А что касается инвестирования, ну с позиции, с позиции государства наверное действующих, текущих пенсионеров это хорошо. Но противоречиво, я на самом деле не хотел бы сейчас давать комментарии. Потому что, если честно, я сторонник повышения пенсионного возраста, понимаю эту необходимость, но это у большинства людей опять-таки не откликается. У меня откликается, потому что это как раз та тема, которая регулярно с кем-то всплывает, я тоже сторонник повышения пенсионного возраста и здесь, ты знаешь, одна из… Просто повышая пенсионный возраст, должен дать возможность людям, то есть показать, что, ребят, вы можете зарабатывать больше, Опять-таки говорю, я с регаты вернулся, во-первых, сказали, что моя тема очень крутая, сказали, кто хочет заработать миллиард. Я не знаю, посчитаешь нужным это оставить в видео, оставляй, не посчитаешь, собирай себе идеи. Если вы предложите в следующие два-три года рынку продукт, который позволяет людей быстро переобучить и получить доход 30-50 тысяч, маркетолог, таргетолог, я не знаю, SEO-оптимизатор, продвижение в соцсетях, то есть вы просто найдете механизм, который позволяет людям в 45-50 лет переобучиться, получать доход 50 тысяч рублей. Если вы создадите такой механизм, блин, все, вы разбогатели. Очень крутая тема, которая требует такого пристального изучения. Но в принципе то, что делаю я, оно тоже к этому относится, в принципе. Просто другой вопрос, если следовать там определенные концепции династии, понимание развития, куда вкладывать финансовый капитал, и как это может делать, создавая ценность другим людям, люди будут зарабатывать больше. И здесь у меня стоит просто вопрос в течение 3-5 лет прям большую ценность дать, да, то есть чтобы люди прям вот выросли в рамках клуба очень сильные. То есть это будет самый большой пиар лично для меня, для моего проекта. И по возможности, соответственно, людей удержать от каких-то ошибок, которые лично я совершал, потому что когда а у тебя увеличиваются доходы в 10 раз, блин, корона растет вообще мама не говори. Как только растет корона, я условно называю, как только растет вот эта вот гордыня высокомерия, просто тебе по рукам хлопают сразу же, да, то есть и хлопают, как правило, через потерю денег. Вот чтобы корона не росла, ментор и наставник еще нужен, который тебя вот, когда ты начинаешь в небеса улетать, да, просто взял так за пол и попридержал, да, типа парень, куда ты летишь, ну или по пощечину дал, да чтобы просто привести в чувство, чтобы не улетать слишком высоко. Потому что можно улететь и сильно больно удариться. И это тоже не макияжная о которой люди не говорят. Верно. Макс, в этом месте я бы подвел черту. Публика хочет хлеба, зрелищ простых, дешевых и, как правило, неверных решений. Мне нравится то, что в нашем общении мы не пытаемся избегать острых углов и делать горькое сладким. Горько остается горьким, а сладкое – это к любителям сладости. Макс, еще раз тебе большое спасибо. Нашим зрителям я бы рекомендовал воспользоваться бесплатным курсом вводным Максима для того, чтобы погрузиться в его мышление еще глубже, понять, как он думает, куда он движется. И если вам по пути, а я думаю, что многим из тех, кто досмотрел это видео до конца, будет точно по пути, делайте следующие шаги, и вы получите того ментора, который поможет, удержит вас за полы, когда вы взлетите в 10 и более раз, чтобы вы не долбанулись башкой и не потеряли бабки. Похоже на правду. Да, спасибо, Серёж, большое. Приятного счастливого общаться.